Гляжу на стрелочке часов Они покажут скоро в осень Я жду тебя, моя любовь А на дворе бушует осень Ну почему тебя все нет? Я бы терял давно терпение Хожу за ветром я вас след А дожди капает осенние